Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы играем в Catwalk, что переводится «кошачья походка». Посмотрим, что это такое «кошачья походка»? Я не понимаю. Четырьмя лапами? Нет? Поехали! Пау! Пау! Опа, у меня есть соперница. Я вот она, я иду. Хорошо. Снег! А, снег. Она неправильно оделась. Снег же на дворе. У нас с вами появились джинсы, трусики и юбочка. Что мне с этим делать? Хорошая походка, я вам скажу, если бы я так ходила по улицам, это было бы весьма странно, если честно Но я даже не знаю, а меня что-то надо да? было, извините, у той женщины как-то получше все с этим обстоит Я буду просто... Ах, она первая своей кошачьей походкой прошлась, такая вся деловая колбаса Ну пусть идет, мы с вами настигнем свое, наше от нас не уйдет, поверьте мне Бам! Это сейчас что было? Вот это вам кошачья походка! Вы посмотрите на ее танцы! Это что вообще? Это, это я такое сделала? Я ничего не делала! Вы видели это все? Это танец этот был сумасшедший! То есть она такая шла, как леди, а потом бах! Эй, угу. угу. hey, все, кто за 3 секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал, на этой неделе вам улыбнется удача! Считаем! Три, два, один, ноль. Все те, кто поставил лайки, спасибо, молодцы, но мы продолжаем. Итак, у нас меня написано, а не я. Меня, моя нога пошла. На красной дорожке мы будем вот так. Хорошо, меня, моя идет. У меня тут x один и я как бы одеваюсь во все, во что, что вижу Нет, я хочу быть нарядной Можно мне быть вот такой Тут целые наряды можно менять постоянно И быть супер-пупер красивой Меняем брови на красные, потом на желтые Потом на синие, потом на зеленые И туфельки У меня самые красивые туфли Согласитесь или нет? Давайте вот такое вот Меня Меня опять проиграла получается У меня X4, у нее X3 Ну ничего, меня тоже неплохо Три-четыре-четыре. Ах, так вы меня оцениваете, значит, да? М -м, что же мне сделать с тобой? М -м, вот так мы сделаем. И на! Ты всегда можешь отомстить в конце. Даже если ты не победила, ты можешь это сделать. Я тебе серьезно говорю. опа мне нравится эта девчонка. Мне она нравится, реально она классная. Я на каком-то непонятном месте. Ну ничего, меня. Почему написано «меня»? не я а меня я продолжаю танцевать о, -о, -о, о нажимаем какая меня красивая почему меня не называют так давайте вот это ух -ох, ох нет вот это ой слишком голо давайте вот так или вот так это очень красивые волосы поотрицающего цвета каблуки нет, вот такие. Я хочу, она идет в тапках, а я-то вон как иду. У меня потому что X3 уже, и я успеваю быть супер-пупер-секси. Если они думают, что я такая не модная, я на самом деле очень модная. В смысле, она меня догоняет? Нет? Может быть, меня сейчас победит наконец? Так, оценки наши. Оценки 1.55. Ну, такое себе. У нее, у меня точнее, 7.57. 5, 7. Кто победил? Киса победила, киса такая Очень даже классная Мы сейчас будем ее лупить еще Она проиграла, еще получила люлей Это кошмар, кошмар, какие мы с вами коварные Ты -ды -ды -ды -ды. Мы с вами отправляемся На потрясающее рандеву с. У меня 975 975 денег Что я могу поднять настроение Счет и очарование Ну, Девочки, ну конечно же я выберу очарование Там макияж можно еще? У меня 625 Ладно, давайте счет поднимем на 1 Все, мне больше на шею не хватает Ладно, все, уходим Нажимаем, чтобы начать Я стала сильнее, конечно, по сравнению с лысым человеком Да Вот это мне нравится Это красиво У меня, надеюсь, будет x 1 Пожалуйста, вот это красиво Очень потрясающий у меня топ Одежда так себе, но я вовремя успеваю ее менять она со мной одновременно, да сейчас поменяла эту юбку Я надеюсь, что я выиграю Я должна быть классной Мы идем Я в красном лифчике и в кроссовках Нормальный такой лук Итак, оценки 5-5-2 А у меня Реально, у меня можно назвать 6-7, ну кто победил? Я победил Я победил 53 53 балла 52! Это было мощно. Каждый раз новый танец. Как вы думаете, как это называется этот танец? Может, какая-нибудь капуэра или танец макакой? Бах, полетели. У меня 593 денег. Я еще не поднимала, знаете, что настроение, достижение, талантливый. Вы понимаете, да? Я больше ничего не могу поднять, я пошла. Ой, какая красивая трасса. Сейчас должны быть каблучки, макияж, и этот день наш. Я первая, я первая, я первая, я первая. Вопрос. Скейт. О, она тоже хитра. Она тоже сразу села на скейт. Как она могла так быстро сообразить? О, какое красивое платье у меня. Это же такая красотыща У нас X2, X2. Мне нужны вот такие волосы. Нет, я хочу синие. Свадьба. Брови пусть будут фиолетовые Я буду брать все самое-самое непонятное Но, может быть, я выйду за счет оригинальности У меня, тем не менее, X4 У нее уже X4, X5 у меня Ха -ха. Так, 664. ну такое А у меня? 7-7-7 Боже, да я звезда вечеринки Я звезда вечеринки Сейчас будет удар ногой Готовы? Бах! Как она в платье как это, знаете, убить Била был фильм. Она там тоже была с мечами такими. И такая вся оп-оп. Пропускаем. Я все двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь вверх. Я сейчас мощно подлетела вверх, и это потрясающе. Ой, пока у нас Жанет на первом месте из Америки, я как бы здесь пока что. О -о -о -о. Ладно. Тын, тын, тын. Отлично. Лучшая. Полетели. Что у нас 11305... 1305 денег? Давайте повысим очарование. А давайте еще повысим очарование Два раза целых Все, идем, мы супер очаровательны, мы супер красивы И у нас волосы, первое Я выбираю самые красивые, это вот эти Она не сделала это первым Я сделала это первым Вот это хочу Вот, чтобы быть супер нарядной и красивой Белое платье, оно потрясающие Каблуки, макияж, и это день наш Я в каблуках На каблуках, вот она тоже успевает все это делать, брови пусть будут фиолетовые Мы просто идем с такими глупыми лицами И как бы я не хочу себе соперничать, даже бить ее не хочу Но так уж вышло, что происходит такая ситуация У нее 55 очков, а у меня... А у меня... 59 Ха-ха-ха Вы готовы, дети? Я да Опа Капец, это жестко. Слушайте, почему насилие в этой игре? Я не понимаю. Вроде бы, кошачья походка, должна быть женственность. Но нет же, блин, тут бои без правил в платьях. 809 денег. Я хочу повысить очарование. Мне без разницы, что там происходит, какое настроение, какой уровень. Мне главное очарование повысить. Опа, почему она выглядит так же, как я? Меня это пугает. Она не должна выглядеть так же, как я. Это пляж, я русалка, я в зеленом. Пляж у нас, на пляж у нас вот такая обувь. По-любому. Дальше что? Пляж, трусы. Что еще? Нет? Я правильно же все набираю. Пляж. На пляже у нас топ. На пляже у нас все прекрасно. Наша тема совпадает. И шляпа. Я идеально выгляжу. Почему она идет в свитере? Это же пляж. Ну, кто тут победил? Тут уже все очевидно и так. 4-5-2. 5, 6, 5. У меня 64 балла! Ой, извините, нельзя так дела Нужно уважать всех. Но ну, можно немножечко вот так потанцевать. Блин, прикольно, она танцует, конечно, это капец. Она где берет такие танцы? Повысим очарование за 550. Давайте нажмем, чтобы начать. Е! Опа! Я с волосами, моя без. Так. Горничная. У нас тема горничная, Обычные брови. И что мы идем? Наряд горничный вот такой, конечно. О, она сделала неправильный выбор! Это же горничная, она еще не знает тему нашего с вами занятия. Вау, какой наряд прикольный! Я бы хотела себе такой прямо сейчас. Ну что, тут уже говорить нечего, потому что я выиграла по-любому, потому что я соблюла все. О, как! Настоящая горничная, прекрасная, шикарная. 51 балл, ребята. Это вам не шутки. Мы не встретились в маршрутке потому что я горничная, я сижу в замке, убираюсь. 513 еще. Ладно, настроение немножко повысим, потому что уже надоело нас. сходить с грустным. Так, у нас какая тема? Выбираем волосы. Вот такие. Ночной клуб. Отлично. Я подхожу под ночной клуб. Наверх что? Ушки. Как мы наряжаемся в ночной клуб? Шикарно, правильно Вот так Можно я в ночной клубку иду? пойду в костюме кролика И вот такая обувь Лай Лайла, что у нее на голове Там какая-то шапка, ободок И волосы, и все в раз Ну, у меня как бы наряд лучше Тут уже говорить нечего У меня наряд лучше, это по-любому Видите, какие убогие оценки дали 6-7-5, отлично, у меня 59 баллов Ничего не знаю Я победила во всех инстанциях Такова жизнь, такова жизнь Вот такое у нас сегодня было видео, ребята Я надеюсь, вам понравилось Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Люблю вас, целую, пока!